Будем продолжать. Я пока записки буду читать, я буду все равно приветы передавать. Вот эта камера, она просто замечательная. Это Юрий Трифоненко, давайте ему полхвостил она, не только наша, смотрит эту замечательную картину, картинку. Я хочу его поздравить с завтрашним днем военно-морского флота, потому что у него на плечах и или, я не знаю, Юрий, это полковничья или капитана первого ранга? И того, и того, да. Понятно, но флотский человек. Так, очки одену, я же еще сюда смотрю. Привет в родной Минск. Своим любимым. Привет во всю страну. Привет Диме Кальченко опять же. Привет, на удивление, российским моим близким друзьям, но они сейчас в Беларуси. Это Сергей Викторович и Анастасия Косякова. И отцу Сергея Викторовича. Там такая вертолетная династия. Вот, отец, он живет в Борисове, ему уже за 8 месяцев легка. Это человек, который э, осваивал Ми-8. Но самое интересное, это человек, который снимался в кинофильме «Бриллиантовая рука». Он пилотировал Ми-8, который нес вот этот москвич. Нигде об этом не написано. А -а -а. Так, споем. <свят> Не очень понял, какую песню, но по крайней мере Андрея Нисимова я поздравляю. Ему сегодня 55 лет. Я примерно представляю, кто это. У меня в друзьях, в одноклассниках. И по-моему, там есть фотография на Су-24. С днем рождения, Андрей. До этого тоже доберемся. Так Павла Дмитриевича Молчанова тоже я этот привет получил. Творческих узбеков понятно. Хорошо. Угу. какая маленькая совсем записка. Секретная, наверное. Нет. Это очень грустная песня. Хотя, ну, я, я уважаю выбор. Ну, бывает приходят записки. Э, я понимаю, что это от души очень просто. определенные песни. Но есть вещи, которые я... Ну, как-то ухожу от них. Я всегда говорю, человек я веселый, потому что поэтому песни у меня в основном грустные. Но есть такси уже грустные. Я, всегда мне хочется их петь наверное вот в таком формате я могу немножко в более узком кругу петь ну что начнем с дальнего востока светом Старый сон придет едва-едва Время в воздухе при этом друг умножится на два Бортвин в меню большой на малый Сам себе теперь пилот Пусть с дороги я усталый Только хочется в полет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 Красота на крае света Где слегка все набегли Здесь лягушка как-то строго Светит с горной вышины И железная дорога Очень странная ширины Кабы, рыбы и кальмары Бросит в тучи разных дел нам спешат в поры океаны им надоело. Словно море это небо я в полете дышу Без него мне Как без хлеба Я на землю Не спешу Я кружу над калином, Я брожу по облакам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 его земля родная, как гитара, без струны, без России, он искраю здесь начало всей страны. Я кружу над сахалином, я брожу по облакам, снизу мишки с малиной ходят к ягодным местам. Южным хочется соседям часть земли себе отнять, Но не хочется медведям флаг от острова менять. За малиной ходят к ягодным местам, Южным хочется соседям часть земли себе отнять. Но не хочется медведям флог над островом менять. Напоминаю, эту историю, в общем, я, по-моему, здесь рассказывал. Действительно, на Сахалине меня на як 52 вывозили на такой очень весьма серьезный пилотаж. И когда мы уже вот все это выполнили, на ну, такой вираж, там уже ну, с заходом на площадку, но ну, на полосу, и летчик это, Саша Александров, мне говорит, а он там медведи пошли. Я, естественно, после того, что было, не очень там разглядел этих медведей. Вот, и мы приземлились, выбрались из кабины. И сидит инженер, значит, этого ДСАФ, он говорит, «Ваня, а ты же там говорил, что у тебя жена с дочкой пошли туда через полосу». Он, «Ну да, они там грибы собирают». «Так там мы видели, медведи ходят». «Ну, моя теща, это их проблема». Сразу вспоминается этот анекдот он замечательный, говорит, там ваша теща в бассейн с акулами упала, там вашу акулу вы их спасать. Ну, ну ладно, с Дальнего Востока, вот такой Дальний Запад по отношению к России мы переместимся. же. который день, наверно солнцу лень светить нам все. Зачем? И покати шаром. Зачем светить? Нет, не все правильно. Да. Зачем светить? Когда? Привыкли все к дождю. Все солнца солнце жду Ведь я б тогда Тогда Да что мечтать Вода Размыла нас, как грунт И лиха целый фунт Вот это да Беда И покатит шаром На небе дуч коры, висит сплошным шатром на облаках снова Кровь и каплей стекло. Но сохранит мой дом ушедших дней тепло. Грозит, не рощекам гроза, а тех, кто и убит, напомнит лишь роса, ведь по роса. Свою. и плачет дождь на взрыв. Все слезы льет и а в небе самолет Аэропорт закрыт, Не знать бы, что страшнее, грозы смертельный жар. Когда удар, еще таится в ней. Мы все погоды ждем, а город весь промок, как будто на замок, закрыт на век дождем над миском снова кровь. И коплястек но сохранит мой дом, ушедшит ней тепло. Пусть опять грозит не расчеркам гроза, А тех, кто бит, напомнит лишь роса. А ведь поутру раза во втором отделении, скажем так, побольше, как я их называю, гражданских песен спеть, а, судя по тому, что происходило в антракте и что просили спеть, эм, чувствую, <связывается> придется уходить от намеченного плана. Вот, но тем не менее. Да. С годами стал замечать, что э, вот как-то. В очках стал больше спать. <реш> или это вот возрастное, или это просто лень э, снять новую песню, вот оно об этом. <решит> как никогда капризен март, С утра капелька, ночи метель, Рисует странную пастель, Весна совсем не знает карт. На географию весней На гидромет наплевать Ведь все дозволено весне С ума сводить, повелевать Смотрю я в небо по утрам И жду, когда скорцы с югов Назву луною вдоль с ветрам Вернуться к чуму городов Смотрю на солнце в облаках И как рассвета жду весны А даже ночью в плювачках в них лучше видно сны. Я даже ночью в плювачках, в них лучше видно сны. Не мистер Марта, а словно мисс... Слезами с крыш роняет снег И каждый день опять каприз И от весны к зиме побег не без видимых причин Куда-то хочется бежать Душа размером как машины ее в груди не удержает Смотря в небо по утрам И жду как-то скворцы с югу Звон ветрам Вернуться к шуму Городов Смотрю на солнце в облаках И как рассвета жду я сны Я даже ночью сплю очка В них лучше виносны, Я даже ночью сплю очка В них лучше виносны. А вспять вращение земли не обернуть И не прервать я убегаю от зимы, как школьник девочку, встречать, встречать весну, который год. Она ж ко мне придет сама, и пусть и мартовские ягод, но каждый год хожу с ума. Смотрю я в небо по утрам, и жду хоть на спорте с югу, к ветром.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 А следующую песню, ну, не планировал петь, или планировал. Это не моя песня, это песня моего близкого-близкого друга, которого, к сожалению, уже более 20 лет нет со мной, с нами. Это Шура Андреенко, я его так и называю, ему уже в этом году исполнилось там, далеко за 50. На моем первом диске «Ночь такое время года» две песни его. У него очень интересный, конечно, был стиль. Мне он все время напоминал Борис Борисович Бещекова. Я пою эти песни у себя дома на кухне. И есть у меня друзья, которые ушли, которые сочиняли. И поешь эти песни, понимаешь, пока мы их поем, пока мы их помним, они с нами. Как странный мир. Объятия в дожде, когда насквозь промокший трамвай Спешат из ниоткуда в никуда, Как будто ангелы, но нас не замечают. Враньет стали лихих времен. Творение пророка Иоанна придет конец под колокольный звон. А мне так кажется, что все же слишком рано. Скажет, кто-то это мол игра, Сорвать чертям святые одеяния. Но, господин, для вас икра, икра, а для меня дожди, благоухание. Ой, какое мягкое тогда под ними небо, Как странен я в объятиях твоих. Вот только жаль, что в них я так и не был. Жаль, что у них я так и не был. Я помню мама Саши, она. Ну, уже, к сожалению, ушедшая, потому что это очень такие возрастные уже были люди. Когда Саша ну, там, погиб, ну, там, она очень набожная, женщина была. И Шура, он, конечно, был очень такой человек сложный и много в жизни чего совершал, но все-таки он, если в раю есть разные места, вот там он около заборчика. Где уже дальше А, но ну, он около заборщика с этой стороны. А, несколько песен, которые я... Ну, я просто больше планировал действительно гражданских песен спеть, но все-таки спою именно военные. Ну, авиационные, конечно. Просто здесь в зале есть действительно замечательные люди, которые летали на тех машинах, на которых поется. И на стенках ждут нас корабли Заря разлилась алой краской В пятом океане со штурманом над земли Рев двух сердец, двух пойменных моторов Нас граждане за грохоту прикнут Но кто-то в небе нас Продолжение следует... В отряду уходит с громом на маршрут Кругом Волшебных облаков убранства На что На все четыре стороны В твоём Патрулируем пространство Щитом Бескрайней публичной страны Побом, по, по поблескивают реки, И небо, и реки, вот. и небо по маршруту, как проспект. На земле на, штат, остались. на вечере, Значит, на чайку Плыгам Ракеты мирно дремлют На пилонах И верят, что Не будут с ветерком Отчаянно носиться на различных Шелонах Они за каким-нибудь врагом Кругом Волшебных облаков убранства Наш дом На все четыре стороны Твоем мы патрулируем пространство Щитом Искренней ипогничной страны Балкон, корабль как по волнам Хоть сорок тонн, а словно на легке Если что, мы можем, и желание на волнам Увидеть звезды днем на потолке Ну а пока увидеть бы Илюшу В просторе океана голубом Кораблик наш он ведь кто хочет кушать, он пьет А наши нервы узелком Кругом Волшебных облаков убранства Наш дом На все четыре стороны В твоем Строируем пространство щитом Бескрайние водничные стороны Как в гавань корабли идем снежать А вернулся самолеты вред Мы пусть нельзя мы курим на стоянке улыбаясь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 Волшебных облахов в убранствах Наш дом на все четыре стороны Вдвоем мы патрулируем пространство Щитом великой и большой страны Замечательный человек, он подпевал. Он 30 лет летал на мед 31. <плодил> вот Тоже не собирался бить, а потом думаю, елки-палки. Александр Витальевич. Я его представлял уже, Александр Витальевич Лебедев, заслуженный военный летчик. Очень.. Летал на всем из вертолетов, но Ми-26 это его техника. Помню тот солдатик на погрузке. Возвал коровы. Вот пижон. Что Сейчас. С днем Слушайте, да, да, вот. Вот этот солдатик на погрузке Обозвал коровы, вот пижон. Все твердил внутри, мол, как в кутуске, Что я даже не вооружен, Но не до него, когда нон-стопом Кружат мои восемь лопастей, А под ними сердце, где галопом скачет двадцать тысяч лошадей Это по небу с галопом Двадцать тысяч лёгких лошадей Я ношу в себе живую силу Как сейчас пик автобус, и я набит где меня уж только не носило, Близтер помутнелы бог болит, Но когда без дела я кукую, Грустно свесил восемь лопастей, Весь табун скучает и тоскует Двадцать тысяч летних лошадей, Рвутся в небо на земле, тоскуют. Двадцать тысяч летных лошадей Странный менял, пахал как трактор И в режимах чрезвычайных жил Засыпал взбесившийся реактор И пожары сотнями тушил Штановский чинок в горах однажды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 в левой чашке пилотяга-летчик Мы с ним вместе, нас не разделить И окружность в небесах сияет Что рисуют восемь лопастей Как у мой пилот сжимает Двадцать тысяч на лошадей Нежно держит ручки, погоняет Двадцать тысяч летных лошадей сказал корова, под вот пацан, повоевать хотел. Пуля дура догнала, скосила, слава богу, же меня узнал. А когда ко мне на борт вносили, Божью коровкой обозвал, прошептал, спасибо, нозелка. И коровка, коровкой назвал. Божья коровка, паляйте на небо, Там твои детки кушают конфетки. Ну, Не, все-таки немножко по гражданским песням это... Сейчас же знаете, в интернете чего только не. Ну, не в интернете, а всякие вот эти мессенджеры э, или как они там называются? Viber, там, WhatsApp там, и так далее. Так, я установил какой-то дополнительный и просто пожалел, потому что это все валится, валится. Я ничего не смотрю. Ну, ничего, ну, не то, что ничего, ну, как бы крайне мало. Но вот тут как-то на днях приходит просто картинка, там, винни пух сидит, значит, под деревом. И надпись, «Винни-Пух не хотел жениться, но мыслями до месяца сводил его с ума». Меня очень впечатлило. Вот. Ну здорово иногда, да, иногда бывает. Медведя, и друга пятачка иметь и хватит. Мы вместе с ним дремучились, уедем, А за проезд душ как-нибудь заплатим. Устала я жить по ритму буги-вуки, Когда с огня до в бросают. Медвежи подоели мне услуги, Уж лучше пчелы пусть меня кусают.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 Цветочек неба, а в голове счастливые опилки, И было по моему цветочек небо. Наверное, заболел я каждый вечер, мечтая эту сказку, я ворвал Никто меня, пожалуй не излечит. Не доктор Айболит, Не доктор Ватсон. Мне солнышко лесное только нужно, И от костра тепла бы мне хватило. А ночью по медвежьей крепкой дружбе Большой обо мне медведица светила. Светила по медвежьей нашей дружбе. Хочу как Винни-Пухом быть медведем И друга пятачка иметь, и хватит Мы вместе с ним в дремучий уедем И за проезд уже как-нибудь заплатим Нас жизнь ключом в затылок не ударит В природе, как ни странно, нету фальши. Шарик, педачок подарит, как тучка на нем куда подальше. Мне синий шарик, педачок подарит, И я на нем как тучка, лишь подальше. Смотрю, думаю, что я тут планировал петь. Да, -палки. А, ладно, идет работа над э, диском гражданским, как я его называю. Просто очень многие... просто Нет там новых песен практически. Есть все старые, но потому что диск называется «Ночные песенки». Вот. Ну, соответственно, это действительно ночные песенки. Даже те, которые были на самом первом диске. Вечер, ветер тучен, в добрый свет опять отключен. И лунный азиат лучи. робко светит сквозь ветра. Одиноко, хмуро, скучно, от души упрятан ключик. И с собой мир заключен ненадолго до утра.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 прозрачную не в воду, а в душе моей восходу. То ли кома, толи года ночь. Такое время года ночь. Такое время года. Прозвенел давно будильник. Опустил моих. Дильник у гобли бы на Мне не скоро петь, теперь солнце, вино стать забыло, И сжимает боль в затылок, строе сушенных бутылок, И уже закрыта двери. Осень, вечер, ветер тучи в доме свет опять заключен. Луны озевшие лучи, робко светит сквозь ветра. Одиноких, хмуро, скучно. До а души упрятом ключи. С собой мир заключен Ненадолго до утра Ночь, такое время года Что не глядя на погоду Гости в дом ко мне приходят Бьют прозрачно Не буду а в душе моей К восходу То ли хома, то ли года Ночь, такое время года Ночь, такое время года Ночь, такое время года что не глядят на погоду Гости в дом ко мне приходят Пьют прозрачную не воду А в душе моей восхода Далеко, а далеко до ночи Такое время года ночь Такое время года Спасибо. Грачи, пожалуйста. По-моему, пел. Не, доберемся, доберемся. Вот это возраст, да. Да я дня рождения, когда начинаешь рассматривать записки, непонятно как. Кстати, да, вот э, здесь такое напоминание. 16 августа, да. 16 августа здесь состоится концерт моего близкого-близкого замечательного друга э, Вадима Захарова. Вы сами понимаете, вот это я обозначал эту. Вот, так сказать, линейку, что день авиации отмечается в ночь 12 на 18 августа. 16 сюда попадает а... воздушный корабль я уже спел это доберемся, я думаю, грачи спел. песню. Тоже вообще. У нас сын поставил на нее куре сам. Ну, вы знаете, я иногда, ну не иногда, ну те, кто приходит на концерт, постоянно знают, что я иногда пою любимые песни чужих авторов. Не хочу уходить от этой традиции сегодня. Песня следующая, она не моя, естественно, раз уж я так сказал. Это моих хороших знакомых, есть такая группа Ундервуд. Мы с ребятами дружим уже так лет 10, особенно с Максимом Кучеренко, ну мы вообще с ним как-то такие достаточно хорошие, крепкие друзья. У нас день рождения, опять же, в один день, 26 июля. Вот, ему вот исполнилось 46 лет. Нас на удивление или не на удивление свела вместе Кубинка. Хотя какое на удивление? Это был Копосов. Оп, повернул голову. Да, это благодаря Дмитрию я познакомился именно с этими ребятами. А... Годы идут, действительно, я думаю, что иногда 10 лет назад, как вчера. С другой стороны, посмотришь в зеркало. Понимаешь, что не вчера. Я к чему? Это да, вот эта к этой песне, одна из моих любимых песен.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 С тобой когда-нибудь скажи мне, только не забудь, чего ты ждешь. Мне кто и никто, и мысли шапятой, и, и все стоит в прихожей вешалка. На вешалке пальто скажи мне, я же все о том. И кофе по утрам, и писем больше нет Мы заживем с тобой, как раны Забудем этот бред, скажи мне мы же та Чего ты ждешь?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 И стих, ноябрь, чего ты ждешь? Больше, может быть, для себя спела. Нам очень нравится. Ну, раз уж мы начали какие-то чужие песни петь, это я не к тому, что мы будем их только петь, но вот я вдруг подумал, что еще одну песню мы споем, именно мы споем. Потому что, ну я думаю, те, которые постарше, ну, относительно постарше, но все люди молодые. Они ее знают. Обнимая небо Крепкими руками Летчик набирает высоту Тот, кто прямо с детства Дружит с небесами Не предаст вовек свою Первую мечту Если ты знал если ты знала, как таскуют руки по штурвалу, Есть одна у мечта — высота, высота. Самая высокая мечта — высота, высота. Рвало небо крепкими руками Обниму движением одним все ракетой, падая как камень От машины в воздухе я не один Если б ты знала, если б ты знала как тоскуют руки по штурвало Есть она у летчика мечта Высота, высота Самая высокая мечта Высота, высота Обниму тебя я крепкими руками Тебя в небе тосковал Я тебя осыплю звездными стихами В небе для тебя одной я их собирал Если б ты знала, если б ты знала Как тоскуют руки по шнурвалу. Есть одна у мечта – высота Высота, самая высокая мечта. Высота, высота. У нас сейчас в Минске проходит. Впервые проходит чемпионат мира, ну этап чемпионата мира по вертолетному спорту. 15 стран, 40 э, вертолетов, в общем такая интересная э, э, вот эта вся история. Заманили меня в гостиницу, где все эти сборные были размещены ну, заманились тем, чтобы я дал концерт. Тяжело было, ни микрофона, ничего. С, э, там, сели мы в какую-то аудиторию, я пел. Э, и... Э, спел вот эту песню так, ну, потому что я понимаю, что... И тут раздается голос, э, значит, А что это там э, за история, что вы там с э, Копанины небо обнимали? То есть, так уже, это самое, история обросла слухами. Я говорю, ну, лучше бы я Капанину обнимал. <смех> Должна была Света сегодня прийти, но, к сожалению, ну, ну, я не успею в себя в Но меня это радует, с другой стороны. Если человек вот там, это здорово. Пилотажный рок-н-ролл Светлана. Что спортом надо мне заняться Я вы не против, только лень не напрягаться Мне такой вид спорта, чтобы сидеть будут На кресле шахматы совету. Но мне не интересно С девушкой я повстречался в поисках ответа Спортсменка совета Рассказала мне, что есть пар... рассказала мне про спорт высоких достижений. Мало сидишь и все дела и минимум движений усадила мило словно кресло кресла кинозала. А потом зачем-то очень крепко привязала радостно шмелем жужжит мотор аэроплана. На взлет, Светлана!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 Нижно душат перегрузки много единичек Меж приборов вижу я привичена табличка Надпись, но смокинг, вероятно, это шутка Тянется, как целая часовичная минутка Я бы закурил, да как достать знаете, сигарету! Смеется совета Бочки, петли, что пара какие-то фигуры Это идиот сказал про то, что бабы дуры Сам дурак в небе добровольно оказался Уднял один день, когда со света я связался Шарю взором по камине в поясках Стоп, крана! Вернись, Светлана! Мы на точке, как комета, как звезда полета, И с отчаянным приветом я прощаюсь с этим светом Не пойму где планета, слишком близко рядом где-то Что же делаешь, Кусь, Света? Да что ж ты делаешь? Ну, Света! Мы на точке, как комета, как звезда кордепалета И с отчаянным приветом я прощаюсь, с светом. С этим светом не пойму я, где планета, слишком близко, рядом где-то. Что же делаешь ты, Света? Что же ты делаешь, но, Света? Я как будто рыба, так которая за жабры. Жизнь моя, мне кажется, уже абракадабра. И Света говорит, что есть такая же фигура. Я на спад, и весь, либо, но только без цензуры, ласковая. Ну ты как? Звучит так из тумана. Я жив. Же... Светлана Наконец, я к земле бросает света Я к тебе вернулся, здравствуй, милая планета Неужели я живым за землю возвратился? Может, не совсем здоровым, но ведь не убился В небе мило прокатило, да и чем добавок бабок без билета Спасибо, Света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 планеты посылали мы приветы населению планеты В облаках вверх, понял это моя песенка не света мне без неба жизни нету что же надела ты света что что сделала Ну не что-то, а какие-то конкретные песни, которые даже ну, не планировал петь или что. Ну потому что все не втиснуть в эту программу, но все равно вот хочу спеть песню. Годы птицы улетают, по земле меня болтает, а точнее выше, над землей... Даже жиру быть бы жил, Столько лет на всех режимах где мы живем одной силе. По ущерям и вершинам С винтокрылою машиной Пишем то ли сказку, то ли пыль. Вместе с ней по небу ходим, А мы друг друга не подводим. И спасибо вам, товарищ Миль. Выручала, где казалось, шансов нам не оставалось и не превратила нас в утиль. Та, что в небе от а ты баты, так, которую когда-то создал Михаил Леотич Миль. То, что в небе и а ты баты, так, которую когда-то создал Михаил Леотичмиль. Возвращались, честным словом возвращались а потом на матушке земле Экипажем водку пили За машину и за миля Мы на ней как бабка наметли, Мы на ней как змей горыны Что же можем в землю выше Чели как ховер На вертолет только чаще в этой сказке, как устала я совраска, из последних сил она всех спасет. Терпеливо лямку тянет и молотит лопастями днем и ночью в бурю или штиль. То, что в небе отыбаты, то, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич что в небе, а ты баты, и та, которую когда-то создал Михаил Леонидич Милян Ей поклонятся солдаты, те, кто выжил у медсанбата Нет для них теперь ее родней И гражданские пилоты за совместную работу Тоже снимут шляпу Бросит даже президентов И на разных континентах В небе, словно рыбкой в воде Пусть не в меде и не в глянце Уважают иностранцев Знают то, что выручит везде Над полями лесами Ледяными полюсами Кружит, поднимая снег и пыль Та, что в небе, а ты баты, да которую когда-то создал Михаил Львович Миль. Та, что в небе, а ты баты, да которую когда-то создал Михаил Львович Миль. Михаил Львович Миль. Уходя от вертолетной темы, из той истории, как я все время говорю, что все фильмы, романы и так далее, боевики отдыхают от того, что происходит на самом деле в жизни. На самом деле все гораздо интереснее, чем то, что нам показывают на экране или от, то, о чем мы можем прочитать в книжках.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 не всю же жизнь нам воевать? Снова пашем сверху рочно, нам в больницу нужно срочно вывести кого-то из тайки, И находим мы средь елок богом брошенный поселок домики, как бабушки иги. Ветер сильный на посадке. Первой нам все в порядке. Быстро фельдшер объяснишь потом, что аппендицит случился, парень он в живот вцепился. И девица, а тоже с животом. Мальчик фельдшер слишком бледный, первый разлетит он бедный. Шестеро а нас, что тут поднимать? А Когда-то было дело приходилось под обстрелом взвод наборным с воней. Принимать Навсегда мне Ваня желал Тех мальчишек, что в поволку Мы перевозили за рекой А теперь мужик в салоне Как трехсотый тихо стонет Об одном подумаем с тобой Знаем, все в порядке будет Парень точно не забудет Этот наш внеплановый полет там ему отрежут и будет жить в тайке, как прежде Может, нас когда-то поменет На сносях у нас девчонка Голосит, ну так уж звонка, Саня, быстро, что там? Доложи Командир, отходят воды Прилетели это руды Мы ж не проходили тренажи. Девка в воздухе рожает, нас засветки окружает. Бедный фельдшер проглотил язык. Приметценечка младенца замотает в полотенце, Прокричит нам радостно, мужик! Па -па -па -па -па -па -па. Работяга, нажми восемь, от грызы нас всех уносит, Снова мы как будто на войне, с вами мы переглянемся, знаем точно, что вернемся. Мы ж теперь обязаны вдвойне.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 Да, да, седьмой ряд, но мужик там, Если смотрят, Михаил Сыпанич еще он на прошлом концерте был. Это, как я говорю, герой, присутствующий на песне, которая про него. Звонит мне позавчера, Поздравляю с днем рождения. И говорит. «Коля, я-то думал, твоя песня, вот эта седьмой, про наш экипаж, вот про всю ту историю». Я, я насторожился, думал, что что-то я там не так написал. Он говорит, «Нет, Коля, это песня про моего седьмого внука, который у меня вчера родился». Здорово что меня понесло по вертолетным песням, но все равно я думаю это оправдано. Прилетит друг волшебник, голубой полетит бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравить И, наверное, оставит мне подарок 50. Эскимоа. Все в детстве сказок, без родительских подсказок Я хотела летать как Карлсон И верожить между крыш, До небес казалось малость И легко во сне леталось Только в детстве все осталось Толстый Карлсон и малыш с к ему на вертолете Даже если сильно ждете Не бывает, не найдете Сказка, лучший мультик врет, Вряд ли вы меня поймете, Но хотелось жить в полете, И с детства вертолетик, превратился в вертолет вместе. Р -р -р -р,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 Стоим тут, там, тут, тут, и в десанте мой зеленый вертолетик в исключительном почете. Нас всегда с надеждой ждут, ждут Р -р -р -р -р -р -р -р вертолетик.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 Лопастью держусь, нам домой вернуться нужно. С вертолетиком мы дружно. Под огнем свидание скружим, он герой, я им горжусь. Ну, что там? Вертолетик. Прилетит и даст учебник, чтобы понял я, зачем нам этот наш воздушный крест прилетит на вертолете. Неотложно по работе, и заботись о пилоте, в детство он меня возьмет, даст помирки, но покажет, сказку на ночь мне расскажет, и подарит может даже. Вертолет запускаем-то, конечно, запускаем. Вертолет. как птица искать и ночью, отолкнув поверхностью лететь, и послушая звезда, часто петь, главное хотеть. Знаешь, ты не сможешь это позабыть. Знаешь, небо невозможно не любить. Слетаешь, Облака листаешь, как тетрадь знаешь Не поможно обнимать Главное Летать в звездной вышине Время не во сне Обмануть законы физики суметь Формулы по праву. Сети разорвав Исключением Из правил Улететь Шумом ветерка Где-то В облаках Умывают Небесами обвинить, Чтоб хотеть Мечтать чтобы любить Летать и успеть спеть. Веришь, если верить, сбудется мечта. Веришь, лучшая команда от винта сумешь. Выйдет пять, веришь? Ввысне Несложно улетать. Главная мечта. Были разлетиться снизу сюда. Были вернется главная мечта и крылья. Не дадут любовь твою убить, знаешь? Не пить Главное любить! В звездной бухшене Прямо во сне Обмануть законы физики суметь Формулы поправ, Сети разорвав, Исключением из справил. Улететь шумом ветерка, где-то в облаках, Умываясь небесами, опьянить, Чтоб ходить, мечтать, чтоб любить, летать и успеть. «Летать!» Спасибо! Четвертый разворот, пора. Не, можно петь очень много. Давайте будем петь. Давайте. У меня один костюм, нет, неправда, это у меня есть другой стих, у меня растут года, будет и 17. кем работать мне тогда, чем мне заниматься, книжку переворошив, намордай себе на ус, все работы хороши, выбирай на вкус.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 Там тянулся, Ну и, конечно, примером был дет Тот, что из неба войны не вернулся, бабушка. Возвращался обратно. Годы летели, я с ними летал, И вспоминал я нередко бабулю, Чаще тогда.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 Чтоб мне с порога Она улыбалась И как тогда Говорила внучок Колюш, летаешь Летай аккуратно Бог тебе в помощь Когда горячо Чтоб ты всегда Возвращался обратно. Время как пуля на вылет или влет. Бабушка где тут давно улетела? Только мне кажется каждый полет. Смотрят они, в меня не задело Дед словно рядом команду дает Бей их, внучок, такую я прикрою Отвоевал я теперь твой черед Помни, что с бабкой мы рядом с тобою, бабушка с дедом, твердят мне внучок. Колюжли летаешь летая аккуратно. Бог тебе в помощь, когда горячо, чтоб ты всегда возвращался обратно.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 Обратно. Спасибо! Спасибо! Возвращайтесь всегда обратно. Обязательно возвращайтесь. Я Коле отправлял поздравления в одноклассниках, он, правда, не ответил, я ему здесь скажу. Хопи-бязди-то йо, хопи то йо. и божаю копы, чтобы ни Колы не было, у Колы не буду морщина.